Пустом, хризантем, ацвили саду. То, что любовь живет в сердце этой удивительной женщины, это видно по каждой песне. То, что сердце больное, это рано об этом говорить. Об этом только поется пока в песне. Нет, боль она в сердце есть, но не физическая. Ну, та squadre. боль, про которую вы говорили выше, да. Боль за Россию, за страну, за Знаете, то, что с нами у каждого порядок ну, честного человека, который любит нашу Родину, такое вот сердце всегда внутреннее, оно да. больное. Потому что то, кто переживает, у того сердце живое. Это живой человек. Вот самое главное. Что, так юбилей будет какой-то концерт в Москве? Куда приглашать народ. Ой, вы знаете, нет, к юбилею. Проект имена на все времена приготовил для нас концерт. Жанна Бичевская. Да нет. Дело в том, что я сейчас хочу отдохнуть, очень много было работы. И концертов я немножко так приустала, мне немножко немножко отдохнуть. А вот юбилей, ну, юбилей, вот можно посмотреть юбилейную программу в. Канал Культуры. Mm -hmm. вот они будут к моему день. юбилею. В этот день, да? Вот, вот, я не знаю, в этот день они дадут ну, или не дадут. Примерно да. в эти дадут. Да. Да. А вот как называется вот эта живая линия, как называется канал Культуры? Линия жизни. Линия жизни. Mm -hmm. Вот там, смотрите, в анонсе передача с Жанной Бической. Спасибо вот там, вам, Жанночка, там за запись. И за вашу удивительную Храни линию Господь жизни. Вас. Гена, спасибо большое. Спасибо вам. Увидимся, друзья мои, завтра в 22 часа. До встречи.